О боже, что это за музыка? Среди ночи? Я? У тебя уже глюки? Ты сегодня выспался, что ли? У вас, наверное, глюки. У кого там у соседи музыка? Сосед? Адриан предлагай сегодня строить ванны ужин. <сёк> я тебя убью. А я знаю, где у него все хранятся эти хрени. Мы <сёк> тебя украдем их когда-нибудь. Если <сёк> он сейчас <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> Что Прошу будем делать? Не понял. Тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут. У меня есть план. Полиция пришла. Ты что, фигел? Полиция, полиция пришла. У вас есть план, как взломать этот дом? Вот у меня лично я есть план. Щас... Мы сейчас подкоп сделаем. У тебя есть взломщик. Смотри, у меня есть вот такой вот... Не да, надо, дверь, ты тогда дверь сломаешь. Надо какую-нибудь... А, все песни, о... песни надо... отключились. Ну вот и все. А, да ладно, ладно если, что, если что, понадобится потом по башке дать. Я проект, Дай полицейскому. Их... Сейчас ты пойдешь на Кавказ, ты меня понял? Всё, так, торговец, слушай. Если ты не повышишь цены, я тебе лицо набью. Ты меня понял? Ой, повышишь цены на пластинке. Полицейский, Нет. дай, пожалуйста, дубинку. О, тут не люди не понимают, не понимают не то, что... Не нельзя не продавать! Дваря! А вот и валяйся там. После этого он точно повысит цены. Он в отключке. Скоро простится. Да, На тебе. В следующий раз будешь повысать цены. А где там ресторан Олега? У тебя твоего брата? Нету ресторана вовсе. Сейчас я тебя прям до него доставлю. Надеюсь, он цены повысит. Да-да-да, достань. Доставь его. Можешь его еще в тюрьму доставить. Экспрос, доставка. Спасибо. Я тут как раз хотел работать. Тут нельзя трогать, это вообще-то заказано уже. Ну ладно. Ты чё, а что делаешь? Пойду ну, я в Макдональдс. Ты знаешь, что, что я тут охрану поставлю? Понятно. Не понял, а то что такое? Ты мне будешь в моём же ресторане затыкать? Да. Вот покупай. Вот много надо. сейков мистера бага. Много мистера бага. Сейки мистера бага? Круто. Да Скажи, добавить новый сейк. Ты что так пугаешь? Да, да я тут... Делал... Я, о, кстати, это твой ресторан. Теперь я могу себе позволить Витап. на три стыка мистера Бага. уже проверили. Очень. Очень да, очень. Этот, для... Да, слушайте. Так еще везут, везут еще. <клых> Виза... они еще везут. Они Пошла через. Ресурсы, куда, принял, они а, они не могут проехать. Руку? Они не могут проехать в город. Не могут проехать. Они не могут проехать. Не могут. Не могут. Не могут. А, дверь, вон, посмотри, у нас видеть, все закрыто. 3... Покажи мне, где горо... выход, о, в, выход с города. Я что, знаю. Так вот у нас его и нет. Я вот мэру сказал то, что бы сделала. Нет, где? Я не вижу. Так, как тут спускаться? Ничего они не подвезли. Я же был сегодня. Сколько? Ну на. Ковуз так. А, на. Где он? Ну, я тебе дал. Ну да, всё, прям молодец. Мы сделаем такой план Не понял. Бражник, у меня тут есть это книги, почитай, отдохни. У меня много сил, я могу отправить теперь Бражников в космос. Ой, о нет, о нет. О. Я случайно. Это порыв это... гнева, Нет, Знаешь, нет, нет, нет, нет. Дайди. Бражник. Ларла, Привет! Ты куда? Ладно. Я скоро приду. Что там бабочка делает? Дики, давай. Кто волос, кто Моя маленькая бабочка Бражник. А ты знаешь, что, что бывает с такими людьми? Да, которые залазят ко мне домой. Я их а вот и бабочка. Ой-ой-ой, я, я бить Походу буду. Слишком... А, Ой. Где бабочка? Где-то была его... Я не вижу эту бабочку. Да блин, куда она пропала? Это, наверное, наверное... жук-бражник. жук-навозник. Пока! Сейчас, короче, прощайте, я. Привет! Мне нужно позвонить Маджисте и спросить, как я сейчас взлетел без взрослета, ну ладно. Бонитовые палочки. Любые Никаких пал... Какие палочки? Обычные. Бражник наркоман все ясно. Бонитовые палочки. Кто это такие? Я не знаю. Первый раз слышу. Бонитовые палочки. Это ты, балбес. Это ты, бонитовый. Иди сюда. Бражник. Да, и банитовый. Ромашка, ромашка. Так, он сюда, вон вон вон сюда вон пошел. Бражник. Иди сюда. А ты бражник, больше банитовый. Я вижу. Он что думает? Я тупо. Ладно, я упал. Оба, оба, оба. тихо. Нет, нет. Ой, бражник, а что ты, а зачем Ой, ты это делал? Праздник. Да тебе. Вов, и о. А. О нет, ублюдок. Ай. Ah. Вообще ничего загори意思. не вижу. Что случилось? Меня бьют за тысячу миллионов километров. Меня за тысячи метров бьют и избивают. Аккуратно. Не переживай, тебе не хватит. 20, он вот... Нет, он не изгнал. хорошо, что мне полицейский передал вот эту вот палочку. Нет, И туда... Ображнику передал. надо. Нет. Ибонитовую. Идти. На. Ай-яй-яй-яй. Я там паука скинул. Конечно. Ага. А что ты, без ты не не можешь, вижу. Боже, О, нормально, паутизированный паутизированный паутизированный. Ничего не вижу, что а -а -а. происходит, вообще. А -а -а. Так. Супер-кот, ты что-то видишь лично? Я вообще Ой. ничего не вижу. А -а -а. Нет, хотел притянуть тебя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, он еще и прыгает. Поздаёт таракан. Это павук. Это павук. Павук, павук. мой братан, привет таракан на воздний. Это пакук. Посмотреть, как он вас вон. Может быть, получится. Как нам с ним справляться? Мы не сможем к нему подойти. Есть проблема. Мы не сможем к нему. Кого? Где ты? Газ, я сзади. Мы не сможем к нему подойти. 포ф. Иди сюда, а что ты? Тут abnormal. лифта нет, алё, лифт не работает. Бражник никак не смог меня селить. Есть идея, как победить этого паука? А только. Только в Вику селялся и в кого-то еще. Так, второй. Конечно, у меня на нет. О, привет, Я тут это Ты на пять минут там. Да, да, так, да, да, да, да, а, да, Герой, встретимся у дома у Дриана, у Дриана у Адриана. Куда? На крыше, а, Адриана, встретимся. Что? А. Какая разница с палкой Супер... без палки. Ко кот, суперкот, кот, кот, кот, суперкот. Кот, блот, супер кот, кот, кот, кот суперкот. Аккуратно, он бьет тебя за 50 лет, миллионов, триллионов лет. Километров. Привет, привет, привет. Ага. Я пока рыбу Прожди, у, вот у кого-то уже видел. Да, о, да, да, да, наверное Ладно, нам понадобится один, один талисман. Где он вообще? Я его не вижу. А вот он вроде, Собач. вот там, Собач. на. Я тень его вижу. Я по тени его бью. Ой, да, да. да, вот он. Алло, Суперкот? Да, Скоро да, вам придет да, помощь да, посильней. Да, И да, Хорошо, да. амибак нет. Ага, вон он. На. На. На. Помощь. Скоро идет помощь. Дусу, расправь перья. Ой. Я, я, я как бы, а да. Суперкод, здравствуй. На. На. Я. Что, я, я майор. Это а а да. где павук? У меня есть план, но как Хочешь? А, мне а не теперь мне надо сделать кое-что. И... суперкот ты где? Суперкод. Срочно я к бассейну, к бассейну. Ты Лети, ты. мой маленький амок. И порази ты меня. Кого? Я вселил сам в себя амок. А теперь я суперсильный. Стой, суперкот, я наделю тебя силой. Лети, мой маленький амок. Жалко. Жалко. Ты где? Бегас. иди, да, мой маленький омок. И подари подарок. переборщил, Ну ладно, идем. Жрет. Жрет. А, иди сюда. Иди сюда. Где он? <свист> Я его потерял. Иди сюда. Я сам тебя потерял. Я уже потерял. Ох, себе. Ничего себе, большие. Сейчас. До свидания. Сама, Роман. мы справились? Да, справились. А ты где? Амок. Амок, спади с меня. Я? Ты маленьким был? Так. Не умучи. Ну ты маленьким был? Так, спади, Амокс. Ну, Я не разогли? бью, не бью. Боже, так у меня этот лошадь или как-то Мне пора. Я бил тебя, когда... Мне пора до свидания. Хороший Давай, был бой. А воруем, не... воруем. Мистер Бак скоро воруем. будет. Он попросил меня, чтобы я вам Дай. помог И уйти. Мне надо будет. Дусу. детрансформация. Так, сейчас мы Но пойдем он... поговорим <свят> с нашим. Yeah, с нашими героями спросим, как им майорам Да не бойся. А -а -а. И... Тихо! Тихо! И... Быстрее! Боялся, как невинная лошадь <сосы> О, еще один ребенок. А -а -а. Нет! Полицию, полиция! Полиция! Полиция! Снимай, снимайся, талисман. Снимаю с тебя. Я кто-то вызывал. Я, я уже справился. А, да? Ну ладно. Давай. Я разберусь с тобой. Это он меня вызывал? Никто. Так, надо дождаться супер-кота у Фонтана. И Луж, и Пегаса так ладно вот тут вот превращусь так Кло, где? так эм, а, а, вот тут еще, где и летают, еще Баку. о привет еще и о, -о, о тихо привет. Чуть не Ребята. целилась Катёвы, не плачь, пожалуйста. Как вы справились? А мы Basically... ну. нормально. Все нормально, вы а справились. Ну да. Как хорошо то, что талисман а ты, М -м ты. талисман маюры в хороших руках. Как хорошо, что талисман павлина в хороших руках. Ты чё пришел? Только можно я на этого праздника наконец И... Как бы... Я не знала о таких способностях, я только знала о злых. что может спавнить монстров злых. Теперь он может давать вам силы. Еще может сам а становиться синтимонстром. Пока, да, пока был хранитель. Так, а теперь... Стоп, надо поймать Акуму и... Чудесный мистер Бак. А то он меня чуть не вселился. Так-то тут, тут, тут белая Акума. Это у супер-кота уже глюки, наверное. Ну да. Шизал. Чудесный да, да, мистер конечно, Бак. Просто... Так, все, мне Буду тоже пойти. По этим... будет этот... Ой, я Так, у меня одна всё, надо быстрее идти надо, надо трансформироваться очистить ляли ляли ля ла ла ла я наверное вам мешаю. нет что бы нам мешали ну можете как бы идти такое. Ты ж там был. Я, тут заметил. Я не могу снять. Так, ты-то ты тупой. Как-то снял нечаянно. Согласен, нечаянно. Так, Вообще, выйди с комнаты, нам тут поговорить надо. Ты чё? Идите в да. э, гостиную, гостиную. Да. Гостиную. Да, да гостиная, ⁇ -мо ⁇ внизу. Да а, ладно, он сферинка. уже понял. Не трогай я курицу. Не надо, а то Вика тебе позже. Ничего себе ты, конечно. А тебе немного не ли? Понял. Тебе немного ли? Да, да, нет, ну, я, я тут взял. взял. Пойдем. Сейчас. Ты че офигел? Хоть я од... только две штуки взял. Ты... Он, он ладно. Взял. Смотри, мне а тут лазишь. У нас кафах. Не увлечай. Ой, я возьму себе лучше. Не пью колу. Я, я фантом. А Какой мент? Нет, ментаса. Что ты нам всю квартиру залил. Какой ментас? Бонитовая. Да, это у тебя глюки, наверное, уже. Интон вообще. Паф паф зайц. паф интон. Да у меня кажется тоже глюк. Что такое? Что-то панты не пойдет. Кстати, когда мы в школу пойдем? Нет, мы еще, кстати, когда в сентябре. Мы в сентябре будем еще на каникулах. Ну на домашнем обучении, потому что школа будет перестраиваться, ну там доделываться, дорабатываться, поэтому мы еще будем. Ладненько, я пойду. Не надо, нет. Отдохну. Ты что без разрешения берешь? Ты уже три штуки взял? Так, сейчас будем голос с Ментезом делать. О нет, я пойду спать, чтобы не видеть этого зрелища. О нет, я тоже надеваю. А, а не, хотя я дома у. А Ментезом, Ментезом, Ой-ой-ой.